Юзовка, Сталина, Донецк, со 150-летием города, дорогие друзья, Донбасс, с Днем Шахтера, сегодня и завтра вы будете праздновать, уже празднуете, я знаю, и мы с нашим со с собеседником Марком Анатольевичем Соркиным присоединяемся к поздравлениями летящими отовсюду, не только из России, но, я надеюсь, и из Украины, в которой сегодня празднуют дно, День Незалежности. Марк Анатольевич, здравствуйте. Оговорка по Фрейду, Сергей. Дно незалежности, Прекрасно. Что делать, ну, какая страна, такие праздники. Давайте поздравлять Донбасс, давайте поздравлять город Донецк, шахтеров да, и говорить да, о, обо всем остальном. Поздравление, и хочу отметить, вы понимаете, в нашей любимой родине, в Советском Союзе, шахтеры были одна из наиболее престижных профессий. И не случайно, собственно говоря, стахановское движение началось шахтера, с Алексея Стахановым. То есть, именно шахтеры впервые продемонстрировали, будем говорить, беззаветную преданность своей стране и желание, как говорится, трудиться на ее благо, на той стране, которую создали они своими руками. Не забудем мы историю Донецко-Криворожской республики, не Юзовки, а вот Донецко-Криворожской республики, где была сформирована Первая Украинская Красная Армия под командованием Данила Слесаря из Луганска, Клементий Ефремовича Ворошилова. И вот здесь, на мой взгляд, и сегодня Донбас проявляет то мужество и стойкость, которые всегда были свойственны людям, которые там жили и трудились. И мне очень приятно, что я могу сегодня в их праздник сказать им, товарищи, я горжусь вами, товарищи, вы хорошо держитесь, держитесь дальше, победа будет за вами. Марк Анатольевич, ну вот я сегодня все-таки в промежутках между эфирами включил Радио Свобода, они видеотрансляцию прямую ведут, посмотрел яркое, красивое зрелище. Квартал 95, сценаристы, режиссеры постарались на славу, детки во всем белом, Алена Селенская в белом, Владимир Александрович Селенский в черном, красивые, радостные, автомобиль-водомет, по-моему, КамАЗ, тоже белого цвета, стоит, зрители тут Игорь Орцев говорит, неужели это белый КАМАЗ из гум конвоя до Киева дошел, мы шутим, говорим нет, это из Москвы Тину Кароль привезли, которая э, на крыше спела э, четвертый или пятый раз подряд, там они гимн Украины пели по разному, по всякому ну, э, вот очень красивое зрелище Помните, да, Древний Рим? Хлеба и зрелищ. Что еще плепсу надо? Вот сегодня ситуация, когда хлеба все меньше, сала все меньше, отечественного практически нет, импортное только, но зрелищ будет все больше. Ради чего людей обманывают? Зачем им эту красивую картинку и фестивали Рио де Жанейро показывают из Киева? Чего хотят добиться? Ведь народ-то разбегается. Видите ли, Сергей. Ситуация в чем дело? Римляне не случайно придумали этот лозунг хлеба и зрелищ. Э -э собственно говоря, это всего лишь отвлечение людей от насущных проблем, дать им возможность забыться. Но люди ведь э понимают в большинстве своем, что зрелища не отменяют имеющихся проблем. Я тоже посмотрел, должен сказать, что очень, так сказать, умиротворенное, будем говорить, дружелюбное, радостное событие, колонны веселых людей. Устали люди от войны. Их хочется хоть немного отдохнуть, чуть-чуть забыть. Но ведь война не прекратилась. Да, значит, никаких там громко заявленных военных парадов со стороны бандеровцев, в частности, полторака, не было. Ну, Будем говорить, и тогда было понятно, что все эти высказывания полторака, это не более чем шуршание мыши под веником. Что, собственно говоря, ни один солдат без приказа Верховного Главнокомандующего БТР на парад не вырежет. Парадный расчет надо готовить, а иначе получится каша. Да, но вот первая половина дня все замечательно и прекрасно. Будет вторая половина, посмотрим, что будет там. Вот вы знаете, я тут э, несколько... Вчера, по-моему, слушал э, высказывания двух таких великих политологов. Трюхана и э, этой девицы из газеты «Коммерсант Российский». Которая... Я, да, я Нина не, я не ее зовут. Нина, но не хочу. Понимаете, после того, как я произношу имя, мне плеваться хочется. Во рту ощущение, как будто я прокисшего кефировой. Понимаете, в чем дело? Они там, если год назад они кричали, вы в изоляции, вас все там это тра-та-та, -та, и сбоку бантик, то сегодня стоит эта госпожа Соколовская и заявляет, да что такое семерка, восьмерка, кому вы там нужны, а если и позовут, она ничего не решает. Трюхан бедный, по-моему, на себе последнюю вышиванку порвал, крича, что вы только хотите смерти Украины и так далее. А ведь э, смерти украины это ведь никто не хочет. Но все хотят смерти бандеровцев. Понимаете, в чем дело? Почему-то вся эта ГОК-компания а, а, себя, как говорится, отождествляет со всей Украины. А ведь, собственно говоря, народ Украины высказался в отрицании. Ведь это было голосование отрицания, голосование надежд на возможный мир, на спокойную жизнь, на возможность работать у себя дома, а не ехать и искать счастье за морем, понимаешь ли, э, горцевать Европу, чтобы мыть в Польше унитаз. Или подметать, э, будем говорить, Темпельгов э, или берлинский там э, вокзал. И вот здесь, как мне кажется, вот это и прошел вот этот вот посыл от людей, что хватит, мы хотим спокойной жизни, мы хотим работать, в праздники мы хотим хорошо отдыхать, гулять с семьей и не натыкаться на всякую сволочь, которая зигует, бегает с факелами, кричит там всех на геляку и так далее и тому подобное. И я думаю, что, в общем-то, что у меня и вызвало ощущение. Вот этот праздник, он показал мне. знаете, мне приходилось много раз видеть умирающих людей, так получилось. И вот этот праздник ясно мне показал агонию бандеровцев. Они уже отрешены от этого праздника, как некая самостоятельная э, сила, как некий субъект. Хотите праздновать, идите в рядах вместе с народом. Не хотите, значит, ну что ж, это ваше право все равно вам подыхать. Марк Анатольевич, вот э, тут э, не совсем в тему, конечно, но вопрос ваш. Э, Макрон заявил о деградации демократии и капитализма. Он не сам по себе пришел, за него люди подписались, понятно, какие люди. Наш президент к нему даже летал недавно, общался э, с ним э, по поводу разных вещей. Вот, э, Чья фигура Эммануэль Макрон? Есть Владимир Зеленский, мы понимаем и догадываемся, чья он э, пешка. Вот Эммануэль Макрон, чья он пешка и почему он делает такие революционные заявления о деградации демократии и капитализма? А вот здесь давайте мы сопоставим. Конечно, фигуры несоизмеримы. Но ведь и Владимира Путина рекомендовал Борис Николаевич как верного своего слугу. А в результате, извините меня... Что получилось, то и получилось. Я думаю, что здесь играет определенную роль, с одной стороны, приближающиеся выборы во Франции. Все-таки полсрока Макрон отбыл, и надо уже думать, а куда дальше. Оставаться или не оставаться. Это же не на Украина, где каждый президент, за исключением только Кучмы, побыл один срок, но все без исключения кончали свою карьеру под, под крики «геть» и «ханьба». Это без исключения. Да. И вот здесь, как мне кажется, просто Европа начала понимать, чем грозит Европе либеральный глобализм. Ведь те апологеты либерального глобализма, они практически сошли со сцены. Зацепилась как-то одна мерка. Ну, может быть, там еще недельку поизображает из себя что-то тускло. Но ведь приходит новая популяция, которая озабочена самосохранением. И вот здесь им надо что-то предложить такое, что могло опять отвлечь людей от ликвидации буржуазии как общественно-экономической формации. И вот они пытаются что-то придумать, назвать это социализмом, но сохранив частную собственность на средства производства. Понимаете, в чем дело? Можно бесконечно открывать клапана на машине до самой верха, но когда там большое количество перегретого пара, никакой открытие клапанов не поможет. Это взрыв, это неизбежно. А не перегревать пар буржуазия не может, потому что основной экономический закон капитализма – это максимальная прибыль, максимально короткий срок. Людей в этой формуле нет. И ради прибыли они топчут людей. А люди, извините меня, не хворост, люди не мог, это люди. И рано или поздно они начинают э, сопротивляться тому, что их топчет. И вот наступает тогда момент, когда старыми методами власть управлять не может, не может увеличить границы эксплуатации. А эксплуатируемые не хотят жить по-старому. И вот тут начинаются попытки оседлать протестное движение. Так получилось на Украине, так получилось с желтыми жилетами во Франции, так получилось э, самое, с американским движением по поводу э, Уолл-стрита. Оседлали и увели в сторону. Но это тоже без конца не происходит, потому что формируется, будем говорить, группа людей, формируется коммунистическая партия с ясной и понятной людям идеологией, и которая знает и может людям объяснить, кто их враг и что надо делать. И это путь неизбежен. Рано или поздно он, конечно, по срокам не жестко детерминирован. Но, тем не менее, это путь неизбежен. Потому что противоречие ему – это гибель планеты. В, в огне ядерных взрывов. Понимаете, в чем дело? Вот, по сути дела, по сути дела, вот вы помните выступление президента на, собственно говоря, на Совете Безопасности? Ведь то, что он поручил, оно уже есть. По сути дела, только его, так сказать, указание сдерживало поставку, например, в ТОР-2М и ТОР-3. Только его указание сдерживало запуск, запуск серии С-500. Понимаете, в чем дело? И, по сути дела, Сармат готов на выход, а у американцев подобного ничего нет. Я же говорю, анекдот, Болтон заявляет, у нас нет гиперзвука, потому что русские его украли. Что еще можно сказать? Уровень базарной торговки на привозе. Марк Анатольевич, помните, как Рональд Рейган Горбачева и всех остальных на слабо брал э, по поводу «Звездных войн»? Та, нет, еще не Горбачева тогда, начало 80-х. Вот сейчас э, кто-то из экспертов говорит, а что будет, если вот сейчас гонка вооружений выведет вот эти самые ракеты гиперзвуковые в космос? А я э, вспоминаю, два дня назад или три дня назад э, сказал по чел человеческим языкам э, робот Федор «Поехали» и взлетел в космос. А где гарантия, что мы сейчас просто вот, раз американцы такие веселые парни, не выведем таких роботов Федоров на беспилотных космических кораблях, да, которые будут летать со всеми этими гиперзвуковыми ракетами, и скажут товарищам американцам, Хендехох сдавайтесь, сволочи. Понимаете, в чем дело? Это одна сторона. Но есть и другая сторона, понимаете? Ведь не только главное ударить, главное это оборона. А вот здесь, извините меня, разработки типа Пересвета, Посейдона, применение в космосе линзы Кумахова, которая перехватывает, создает линзу, в которой застревают и взрываются э, тяжелые баллистические ракеты. Понимаете, в чем дело? Все эти наработки уже в Советском Союзе были. Их всего лишь надо пустить в серию. Понимаете, в чем дело? Более того, ведь, по сути дела, Сейчас Российская Федерация устроилась очень, так сказать, уютно. Вот в те 15 миллиардов долларов, которые составляющие объем продаж военной техники, входит та техника, которая, будем говорить, уже в войсках побыла. И делают некоторые капитальный ремонт, что-то убирают, что-то добавляют и продают. Понимаете, в чем дело? То есть и здесь, как говорится... Есть выигрыш э, в деньгах. И ведь сейчас-то вопрос стоит не в том, чтобы вот американцы делают ракету средней меньшей дальности, некую новую баллистическую ракету. Не нужно их делать, они уже есть. А вот э, систему обороны против них это безусловно. Вы понимаете, в чем дело? И, а система обороны вы всегда понимаете, она всегда дешевле, чем система нападения. Намного дешевле. Ведь, по сути дела, помните, э, как мы смотрели в молодости фильмы? Вот бронепоезд, да, там пушки, пулемет, ощетинился, а где-то из-за кустов выползает мужик в христианской армяке и две горсти песка в буксу, Рада шпиона букса, и все. И бронепоезд никуда не идет. Понимаете, или вовремя, как говорится, отвинченные гайки на рельсы. И будь здоров, и вся эта крепость валится, а сделать ее, ай да ну. И вот поэтому я всегда говорил, оборона она всегда дешевле и намного доступнее, чем система нападения. Достаточно иметь, вот у Российской Федерации есть триада определенно. Есть системы воздушного базирования, есть системы морского базирования, тот же «Посейдон», есть системы наземного базирования будем говорить так, вы когда не слышали такое слово красуха? Понимаете, в чем дело? И пересвет. То есть та, те системы, которые э, ближние поступы перекрывают с надежной городом. А они достаточно дешевы. Поэтому все эти стоны э, яблочников и прочих э, деятелей либер, либерастической подвижки, они ничего не стоит. И ведь это прекрасно понимают э, э, те же американцы. Не случайно третий день без перерыва Трампа ну, при каждом удобном случае заявляет, ой, как было бы желательно Россию иметь в семерке. Спрашивается, кому ты нужен, парень? Сиди ты в своей семерке и пой песни. Но иметь эту семерку или даже двадцатку мы можем, в общем-то, легко и свободно. С другой стороны, против нас ведется информационная, гибридная, какая угодно кибервойна. И вот здесь мы не настолько мощны, потому что все эти системы, которые когда-то в Советском Союзе тоже развивались, да, мобильные телефоны, интернеты, потом было все продажной девкой империализма обозвано и отброшено на свалку. Вот сейчас у американцев платформы. Сейчас у них мощные виды вот этого гипероружия. А мы продолжаем пользоваться этими их платформами. Гуглами, Майкрософтами и так далее. Может, все-таки пришло время, когда э, не будет у нас своих Сергеев Левочкиных, там, около власти. Может быть, пришло время, когда мы скажем, нет, ребята, нам теперь нужен такой занавес, такая система против вот этой вот интернетной обороны, которая легче. И свои платформы, на которых мы спокойно сможем работать работать, общаться, и э, если кто-то к нам захочет с миром прийти на наши платформы, ради бога, мы готовы э, предоставить им эти платформы, но под нашим контролем, а не под контролем Пентагона. Вы все правильно говорите, Сергей, но в э, буржуазном строе это невозможно. Дело в том, что все эти корпорации, они между собой связаны. Они переплелись так, как переплетается клубок змей выкатившийся на поляну погреться. Для того, чтобы нам получить надежную гарантированную защиту, надо ликвидировать капитализм. Вот не так давно у меня спросили, а почему американцы не могут повторить вот этих твердосплавных сопел на своих ракетных двигателях? Ведь они в 90-е годы имели все. Я вам объясняю, ты пойми правильно. На эту систему работал едино комплекс. Сотни, а то и тысячи заводов, у которых тот или иной компонент был в номенклатуре. Вот они его выдавали. А где-то собирали. Понимаешь, капиталист на отдельно взятом предприятии не может сделать этой работы. Он должен искать смежников. То есть должен делиться секретами, а он этого не хочет. Это его убыток. И поэтому, ну, закупили они там э, порядка где-то 800 двигателей еще давно в Советском Союзе. И до сих пор их ставят на все эти надувные макеты маска, чтобы они вылетели в космос. Понимаете, в чем дело? Э, а поэтому, я еще раз говорю, вы задачу правильно поставили. Вопросы информационной защиты, вопросы информационного обеспечения требуют независимой платформы. И приглашать туда никого не надо. Вы поймите правильно, Вы посмотрите, как резко изменилась ситуация, когда появилась система ГЛОНАСС. Собственно говоря, с момента запуска системы ГЛОНАСС, система GPS потеряла возможность вмешиваться в электронные сети на территории нашей страны. А ведь вспомните этот, то верное отключения пройдут по стране, да? То какой-то сбой в системе управления, чего-то там. То вдруг э, э, неудачный запуск ракета упала и так далее и тому подобное. Вот сделали всего один шаг. И уже получили определенную независимость. Но это должна быть всеобъемлющая система, которая имеет свои грани. Какая-то система которые не находится в контакте ни с кем, работают только по военному ведомству. Какая-то система работает по системе навигации э, э, самолетов и, э, и кораблей. Какая-то система работает по регулировке, э, будем говорить, железнодорожного транспорта и так далее и тому подобное. Они должны быть все друг от друга независимы, чтобы никто не мог вмешаться в ту или иную систему, имея, как говорится, доступ к совершенно другой программе. Поэтому здесь как раз и нужен для этого единый народохозяйственный комплекс. Вот преимущество социалистической экономики перед капиталистической. Социалистическая экономика может все. Капиталистическая экономика может только то, что позволяют размеры капитала владельца данного предприятия. Марк Анатольевич, ну вот я знаю, что у нас в армии есть своя платформа, которая работает независимо от всех. Дочь моя служит в прокуратуре, у них тоже есть своя прокурорская платформа, которая не связана ни с Майкрософтами, ни с кем еще, и они работают в замкнутом пространстве. То же самое в принципе может быть у нас и для социальных сетей, и для всего остального. Но вот мы, вы об этом сами говорили, Путин в треть третьем году произвел революцию фактически. Он забрал у олигархов и в государственном собственность Вот эти все вещи, Роснефть, там, народное достояние под названием «Газпром». Но может быть тогда и медиа, которые работают под тем же «Газпромом», тоже «Эхо Москвы» и Алексей Венедиктов, которого мы ругаем, может он майор, а то и полковник уже ФСБ. Не просто ж так он абсолютно безнаказанно работает в нашем медиапространстве. Я, ну, конечно, его военного билета не видел, сказать не могу. Да, но думаю, что здесь как раз есть противодействие очень серьезное, понимаете? В нашей стране между собой в смертельной схватке сошлись э, два, будем говорить, кластера буржуазии. Компрадорская буржуазия и буржуазия, как ее называют, национально ориентированная. Хотя бы я не сказал, что она национально ориентированная, потому что она всего лишь навсего обижена тем, что компрадорская буржуазия опередила ее, заняла... Место у международной системы распределения. Марк Анатольевич, вы имеете в виду сырьевики и производственники? Нет, не совсем так. Дело в том, что в основном компрадорская буржуазия – это финансовый класс. Это большое количество банков, которые, так сказать, Кудрин называл кровью, так сказать, экономики, а на деле, извините меня, это насос, который эту кровь высасывает. Вот финансовая структура России, она полностью под контролем у компрадорской буржуазии. Все эти там альфа-группы и так далее, и тому подобное, они полностью под их контролем. И, по сути дела, периодические вывозы, э, как говорится, э, из страны, Финансовый вывод из страны финансов, он же не осуществляется ни в чемодане, ни в почтовом поезде. Он осуществляется, вот как вы сейчас, на, по клавишам постучал, и деньги где-то уже в офшорах. Все, понимаете, о чем дело? Значит, есть определенная группа сырьевиков, не все. Причем эти сырьевики сейчас уже начали действовать немного поосторожней, после того скандала с Дерипаской, когда у него просто отжали активы в Америке. И они начали вести себя поосторожнее. Ну, конечно, Прохоров, который вперед на 15 лет продал запасы, то есть добычу платины с Норильска, он может ничего не бояться, он уже ее продал, деньги положил, он эффективный менеджер. Да. А вот э, другие люди, есть определенное количество людей, которые связаны, будем говорить, с внутренним рынком. Вот они, к сожалению, лишенные определенной финансовой подпитки, то есть возможности быстро длинных кредитов. Мы уже с вами говорили, по сути дела. У нас почему-то Федеральное бюро там это по статистике к инвестициям относят кредиты, а это вещи разные. И вот, будем говорить, банковская система Российской Федерации инвестициями не хочет заниматься. Вообще. Ведь инвестиция – это вкладывание денег в какую-то идею. И инвестор становится со собственником, и дальше участвует в разделении прибыли. Инвестиции не возвращаются. А вот кредит, пожалуйста, на год тебе дадим, там под 35-40%. Под и дай нам в обеспечение залоговое имущество, которое мы можем предъявить к взысканию этого кредита. Вот, пожалуйста. Понимаете, вот это и есть те самые пороки капитализма, которые привели капитализм в тупик. И избежать их нельзя. — Марк Анатольевич, но ни один капитализм виноват в том, что сегодня у нашего правительства собрано огромное количество денег, на которых они, как скупой рыцарь, сидят и просто боятся рисковать казенной деньгой, чтобы бросить ее на развитие промышленности, транспорта, инфраструктуры, еще чего-нибудь. Вот эти деньги лучше пусть лежат, золото пусть чахнет, но мы их не дадим никуда, мы их лучше в какие-то ценные бумаги за границей положим. — Извините меня. А вы мне не подскажете, а кто назначает у нас правительство? А? По-моему, этого человека называют президент Российской Федерации. Он находится над всеми ветвями власти. Очень любит оперировать, ребята. А вот у нас Центробанк там независимо, не подчинен. Так он подчинен президенту, а не председателю правительства. И извините меня, политику, внутреннюю, внешнюю страны определяет президент. Это исключительно его прерогатива. Глава 4 Конституции Российской Федерации. Извините меня, Ашиш президент. А потому что он чиновник, назначенный кл классом буржуазии для управления инструментом под названием, названием буржуазного государства. И не важно, как его франить. Он делает в интересах э, класса все буржуазии, того анклава, который его выйдет. Подождите, Марк Анатольевич, ну тогда получаются указы майские одного года, указы майские другого года, требования, ребята, нет времени на раскачку, вперед, поехали. Это же не для публики, не для пиара, а это что, после выборов. Они объясняют президенту, не можем, не хотим, не можем и не будем. Ну тогда извините меня, пускай лобзиком лиственницы в Норильске пилят, ну что я могу сказать, если они не могут, не хотят и не умеют. Понимаете, а то, как в песне, Высоцки, да, в песне Высоцкого, не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже начинающий, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте, общепримеряющий. Ну, пускай бегают все вместе на одном месте. Ведь, извините меня, кто что говорит, его что ставили туда? Говорит, что он не может, а зарплату он получать может, к кассе подходить? На это у него ноги не болят? Или тоже, понимаете, или на карточку получает? Чтобы даже несчастному и ножки не перетруждать. Если уж ты, понимаешь, взял должность и взял ответственность. И, пожалуйста, отвечай, как положено. Ведь почему, будем говорить, э, э, социалистическая экономика э, еще так резко за 10 лет из аграрной страны сделала страну индустриальную, которая смогла выдержать атаку всей Европы? ее ноу-хаус, ее там сказать э, валом национальным продуктом и так далее. Мне все на это внимание обращала советская власть. Она ставила задачи и ставила людей. И если человек не выполнял задачи, он нес персональную ответственность за это дело. Ведь в том том-то и проблема, что главный чиновник страны, президент Российской Федерации, не может спросить с этих людей, потому что он такой же чиновник, как они, назначенный классом буржуазии. Понимаете, а класс буржуазии действует в интересах 10% населения, которым важна прибыль. Максимальная прибыль – максимально короткий срок. А остальные 90% ее не интересуют. В этой формуле нет человека. Если главная экономическая задача социализма – это максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники, Здесь не интересует ни прибыль, ни рентабельность отдельно взятого предприятия. Интересует удовлетворение потребностей людей. То есть снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда. Вот очень часто мне смешно говорить, да вот у капиталистов производительность труда намного выше, быстрее растет, чем у э, социализма. Я просто смеюсь. Невозможно сравнивать вещи, которые имеют разную цель производительность труда, повышение производительности труда при капитализме призвана за определенное количество времени получить больше товара, чтобы его продать, получить прибыль. При социализме производительность труда это произвести определенное количество продукта за меньшее количество времени, чтобы оставить у людей больше свободного времени для развития своего, для обучения, для повышения нравственного, морального, интеллектуального уровня. Эти вещи сравнивать нельзя. Цели разные. Марк Анатольевич, начали за упокой, закончили за здравие. В общем, Украина и Россия, в общем-то, народ и там, и там один, и тот, и другой хочет счастья, радости. Но вот как-то у украинцев, в отличие от нас, все время получается что-нибудь смешное себе выбрать на свою голову и вести страну. В чем дело, Сергей? Я бы не стал в этом вопросе обвинять народ. Это выборы от отчаяния, понимаете, от отчаяния. Что угодно, понимаете, что угодно, лишь бы не Бандеровцы, понимаете, в чем дело. И я могу сказать только вот этом, ребята, когда вы в девяносто первом году голосовали за независимость, почитайте, за что вы голосовали, ведь там стояло два вопроса. Не один. Там стоял вопрос, я в неблоковом статусе. Там стоял вопрос о неучастии Украины в каких-то экстремистских движениях. Там стоял вопрос, понимаете ли, о дружбе и сотрудничестве, о большом союзном договоре с Россией. Где это все? Ведь поймите правильно, Украина сегодня находится в очень, как государство, в очень смешном положении. После денонсации Порошенко Большого Договора восточной границы Украины не существует. Есть э, только одна, э, будем говорить, граница, которая, как бы международно признан, они не любят говорить. Это граница Украинской Советской Социалистической Республики 1948 э, -го года. Карта, которая была передана при учреждении ООН. Просите меня, там не Крыма, не Донбасса. Нет. Понимаете, в чем дело? А и второе они уничтожили, союзный договор, денонсировали. Собственно, не пролонгировали, если так уж точно. А результат вот он. На сегодняшний день любая Россия может сказать, а это наша. И будьте здоровы. Сможете удержать, пожалуйста. В свое время Фридрих II говорил так. Если вам нравится соседняя провинция и вы чувствуете все достаточно сил, чтобы ее удержать, занимайте ее, не задумывайте. Потом вы найдете 100 юристов, которые оправдают ваш закон. Понимаете, учило, вот какое положение себя поставила Бандеровская э, это свора. Ну что ж, американцам с Гренландией можно поступать так, как они считают нужным поступать, значит и нам руки пора развязывать самим себе, да, не да. держать их вот за спиной. А, а, и а э, а делать а Этот мы... час все Гренландии. те же и ближе. И вот эти движения по приглашению в семерку, эти быстрые срочные приглашения от Макрона, ведь Макрон в данном случае выступает всего лишь навсего, как разведчик, которого послали пощупать. Некого больше послать. Мэй ушла, Меркель уходит, Борис Джонсона, кроме игры на балалайке, вообще ничего не может. Вот. Испания, Италия. В Италии свои проблемы там, плюнуть некуда. Я уже не говорю о Лимитрофах. Балтике, Польше и так далее. И тому подобное. Румынии и прочее, прочее, прочее. Вот Макрона послали на разведку. А как? А что? Ведь тогда Корейба кричал. «Ну вы хоть скажите!» Где находится граница вашей сферы влияния, мы хоть знать будем. Ну, увидишь, проснешься, увидишь, когда -нибудь. Как сказал Владимир Владимирович одному хорошему мальчику, Россия не кончается нигде. Нету границ России у России, поэтому вот на том стояли, стоим и стоять будем. Марк Анатольевич, спасибо вам огромнейшее, всего самого доброго и до скорой, надеюсь, встречи. До свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, это был Марк Анатольевич Соркин и программа «На самом деле» мы вас ненадолго покинем, скоро возвращаемся и продолжаем эфир. Пока.